Сегодня 17 октября, и, наверное, последний мой выход с блюстикой. Такая сегодня погодка хорошая, идет плюс 6, бедра нет вообще. Вот, вот, как только достал камеру, стал сумочка появляться, кстати. Было так темновато, сейчас стало светло, тихо, хорошо, просто не произойдено. Проверяю фотоловушку, вороны и вороны прилетали. Ну, это кадр, который посмотрел. Еще какой-то зверек, куница, что ли, бегала там по ночью. Там посмотрю, может, выложу. Но я на занятой точно выложу? Я на ютубе не знаю. готовится к зиме мы уже не закрываем. солнце выходит эта <coughs> в следующая суббота уже снег выпадет. но в следующей субботу не пойду мне дела будут хотя может пробегу до да, втола ушки не знаю вряд ли пускай стоит две недельки без моего присутствия посмотрим может что-то интересное попадется кроме птиц норку не совсем попалась зато ночью блин жалко какой-то серый зверек там бегает. Непонятно. я думал лица. Там нет, пригляделась. Может, конечно, на компьютере будет лучше ведь, чем в телефоне. Воздух. Сегодня свежий, чистый. Красота. И одного листочка уже нет на деревьях. Все. Конец. Ну-ка, середина октября, Обычно в на три уже снег лежит. гости затянулась. Честно говоря. Никогда не было в середине октября, вот но уже второй середине октября, в лесу. Обычно снег лежит уже, куда идти-то. Тут снег выпал на поздней неделе и опять растаю. что довольно таки неплохо. Ну, надеюсь, это не затянет мой лыжный сезон. Надеюсь, он когда-то выпадет. Шаг окончательно, что? Такой вид вокруг меня красивый. Конечно, не такой же красивый, как летом, но, но хорошо. И Ревьи уже как бы умерли такие, стоят. Не поймешь, какой из них мертвый, какой живой. Там далеко Солопки. Там я везде был, ходил. За 20 километров назад. Гулял, прогулочку устраивал себе. Вот такой вот лес. Ужаскованный, конечно, растительностью. Из ягод только на брусник осталось. Пойду вон. Там Сопка. За ней будет еще одна. Вот я на нее пойду. Брусники в еще полно. Очень полно. Так. Собираю ее везде. Много. Хотя вот я нахожусь. Иду, смотри, что я дожил. Такие цветочки издалека. И казалось, цветы. А это так листы черники пожелтели я немножко пособирал вот. такое первый раз вижу такого цвета это далеко красиво смотрите не знаю это вряд ли передаст вот когда ты далеко идешь не знаю что это листья кажется что это желтые цветы смотрите бесконечные просторы перед нами Здесь такое все вокруг меня. Обратите внимание, мох. как снег. Белоснежный. Заликамар под лучшей снег. Мне это кажется. Там какой то озеро, дорогие. Я ее когда-то проходил, но не помню. Большое или небольшое. Я туда не спускался, так я в том направлении проходил через те сопки, уже я стремился именно в запад, как вы видите. О, благотные сопки, классно, мачу, Там, там были много, но я там был еще в мае, да, где в июне, все деньги I okay. don't think it's у нас сегодня. Смотрите, вообще красотища. Гладь такая, спокойное озеро. Не ветерка нет, я такого не видел. Такая осень-небо. Красивое. Особенно. Такая же зелень. Лично зеленые Есть растения. Врани, которая в полоте стояла. Вот так. Вон оттуда я спустился. Даже бабочки летают на ну, море или что там такое. Озеро небольшой такой. Рыбак сюда как-то ходил. Да. Здесь я два раза ночевал у кого-то водяного. Не рослось, только я ходил. Тоже ну, вот, тогда было не очень приятно. Ну, в принципе даже как-то уходит ну, и ходит. Не знаю, особо страха не было. Топ такой фырканье рядом был. Какой интересный пиджак шел.